Ну, блин, почему они сразу устанут? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас все будет. Сейчас, подожди, подожди. Блин, а? она не лезет. Тут текстуры такие. Объедь, объедь, объедь, объедь этот лазерь военный. Если вот здесь, а, поешь, вот вот здесь, Да, да, да, да. -да. Ну, обрубай там, обрубай там. там. Че-то мне раньше не сказал. Но я хотел услышать, как тебе получится или нет. Я ж назад nice Тут же назад нельзя. Да куда ты лезешь-то, -мо. Я была рад, если ты сейчас поедешь. Да ладно! Боже! Так, так, тихо, стоп. Ровненько, ровненько. Ровненько. Просто не крутить руль. Скажешь, когда там я у. А, я ж так уплюс, да? А, я уперся, да? А, нет? Ещ, ещ, еще ещ, ещ, еще ещ, ещ, еще ещ, ещ, ещ. Вс. Вс, да? Так, да, я смотрю. Бум, пока, да. Ну это ч тебе? Мне некого убивать теперь. <говорит> оденься, <говорит> оденься, я хочу посмотреть, как это со стороны смотрит. Одень, одень. Как она называется? Од на одежда жвеца. Объяна из дополнения. Из дополнения, конечно же. Я просто хочу um, что у меня. Что? Нет, говорю. Да есть фильтры переключи. Смотри. Повернись, блин. Сейчас, вот нас. Что-то ничего необычного. Поди с фонариком такой, nice. Да и фонарик. Начало фонарик цветовое. Знаешь. Тень такая, вообще жестко, глянь, смотри, я стану сюда. станет сюда, где я стоял. Да, тень клева. Тень клевая. <тень клёвая>. Как знаешь, возьми, возьми, верни, вернись, вернись, вернись, вернись. Я не могу пани, кому это напоминает. Блин, Медузу напоминает. какую Ой, медузу, этого. Ладно, поехали. Опять ехать туда.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 Бля, там рука прям такая как будто лезет, видишь? Наверное, это так. сидит прям это, королева, ч, мать, очка я. Ой, фига, лох. Ч думаешь, это такой храм в честь матери? Ну, должен быть, пойдем. Ну видишь, там типа сидит кто-то на троне. Да, я да, я понял, пойдем, это, типа. Пойдем, пойдем. Проход Я лучше дробовик достану. Это не сеть, А все там друг с... тут подцехивает. Еще сейф. Ага, ну да если было все сейф мы бы без оружия сбежали че там 47 40 кадров чего 47? о, видишь солнце 40 кадров, говорю у тебя, у меня 29, nice. так, че тут? выход есть? нет? найс nice. ну, в принципе, так, че тут да, ну, это не мать, nice. это что? площадка это это она, это она. Да ну такая жирная. Хе -хе. Ага. Найс, в эту дверь войти нельзя, только в ту. Расизм. Логично. И Молодечно. сейчас, короче, нас разъединит, и мы пойдем соло, да? Я угораю. Ого-о-о. Я же сказал. о что? Мужан. И мы тут я такой в костюмчике. Кстати, черт в костюме. А я в этом на эти жизни. А что ты не с Матерь, обрабатывайся с мы вернемся тебе. Матерь, обрабатывайся с водой, Знаешь, какая она под маской? Уф. Ну, мы тут таки собрали доробрить. о Понял? Спайсы курят свои! ты, блин. О, man. Remain true to Что? path, stranger. But it has мы как бы еще в конце сцены Да понял. Оба. Мы не oh. Мы никуда не входили? Я знаю это рядом. Ована. Ована. Ована. Ована. Ована. Ч нам, блядь? Нам, ну, это к, не к, нам к Билалу нужно заглянуть, к Джазиру. Что самолет разбился? Да ну не Слышал? Вы, вы, вы, вы, вы. А, а он спустится. Что такое Билал? Где его найти? Ну, ты. Ну, ты тихо, тихо, тихо. Вот и Он тут весь спуск. И тут спуск Где спуститься. Это просто как делается. So the biter that didn't attack me, I I dreamed that? The biter was real, but don't try it again. You're not protected by Mother's Aura anymore. However, your soul and blood have been clean. Oh, your resistance yeah, to the will last I as know. long as you stay on the right path. Your question shall be answered. Мы с тобой перезвоним вам. Найс, как будто кредитка, блин. Используйте. А, вот теперь. ⁇ Элементальное армейское сцепление. Самозарядное ружье, патроны. А ну повозьми. Ты взял? Я уже все взял. Патрон. Нахер. А ты я прогнался, ты как хочешь подожди, я ж метку уже не поставил куда нам ехать ой дорога, тихо ой, я, я выскочил, вау ну бля бля давай, давай а мы по магистрали проедем вообще? Интересно. да, нет, а, да, да. да Сейчас посмотрим тут же трамплины есть вообще проедем называется я проехал да, я тоже фига, я сейчас хердюс творил. Я такой падываю на машине, поменял, выпрыгиваю с машины. Лечу, лечу, опять сажусь в нее, и, получается не, ранен, и получается не ранены. Да, я вообще проехал, ничего не задел, вообще ни одного, ни одного, ни ты. Трамплин! Ай-яй-то, это сюда. Так, сейчас? Короче, по магистрали и на трамплине Да, да, да, по магистрали. Сейчас. Ты упал, да? да? Да. Я, я, я там жду тебя у синей точки. А! Один взрывающийся Блин. на пути был. И короче Ч я направо? А трамплин да. Стоп, а, мы не проехали случайно? Вот на синей точке Владос. А там что горит? Что там горит? Там горит Филипп. просто неизученное место. А и, почему? И, и, там гнездо было? пригунов Владос. Тебе что, а, неизвестно? Не, она как будто на этом, вот. Нет, она под. Mm -hmm. Ты ж видел там эти э, да, да, да, да. всплывали штуки. Роуп, ч ты лезешь на мою машину? Э, моя машина! Стопхам, еб. Э -э -э. А ты вам сейчас устроил забегает. Куда вы блин? я поясам все помню. Да я открою, да я открою, да я открою. Открывай. Просто найс! Nice. Вот это... О, здесь какое-то тоже ружье, наверное. Nice. А, подвеска! Слышишь, это можно, блин, Ах! Хоть еще ружье а накасать. Да, эти... Мне нравятся... Тожди, дай заглянуть чертежи для машины. Мне же интересно, что это за хрень. Я, yeah, кстати. Оно золотое! а да, да То есть это круче, чем красное, блин! Ну да. Ого! Ничего себе! 110-120 да, да, да. у нее. Получается, у должно быть сколько? 5, 5 этих. Армейское сцепление 100-110. А Обычно а за... сцепление третьего уровня 66-105. Оно вообще лучше, намного, короче. Получается, нужно 5 этих найти кейси. Да, боже, да, сколько вас тут? Да. Дохера. хера. Все? Что это было? Двери в строку Наш хер. открывай короче, заколебали. Согласен. Бик, бик. Тут еще, кстати, три соты их открыть. Раз. Так. Да, да. Опухшие. Экспериментальные армейские тормоза. Устинов армейский инвентарь. Ну у нас такая и была, уже, по-моему. Та. Здесь? Уии! Это что, подожди? Что ты делаешь? Все такая ни херня творится. что? это, б? Что это? Что? О, нихера! Он все. Это сука, это шуров. Вс под контроль. А ч он о том, что -то сделать надо, да? Сначала. А, убить его надо. ч ты такой дерзкий, Вася вайся? епт мать, что с ним, сука? Уходи! Нам походу здесь очень хорошо. Или ему очень хорошо. Все? Поскольку сколько ж ты живёшь Почему он нас не атакует? В общем, вопрос. Почему у нас другие? Я уже сим му, му. О, самолет, ничего себе. Ничего прямо над нами. Где? Разобьется, вон он улетел. А, он скинул дроп, найс. Где? Не вижу. Да а вон он. улетел сзади! Все, вижу, вижу. Прям над нами пролетел. Что, а нас, у нас другие зомби не атакуют, ты видишь это? Ну потому что дым этот вонючий, блин. Чего ты удивляешься? О, вот тачка у нас. А, кейсы. да, вот этот дым. Точно, я только сейчас понял, слышишь? Где кейс? Найс. Кейсы, они откроются. Они открываются. Это же скорее всего отчет. Пусто. Что, самодельные гранаты? А, нужно больше там, все взять. Выдергиваешь все. А, а что здесь дым, дым, Что, что за Так, все? Чем что-то не слышу. Well, Еще But есть? Че? Можно Но... идти? Ч не говорят, я что не видел. Безликий. Встретимся. Нас опять колбасит, ебал. О, вс, фух. Все погнали отсюда. Понимаешь, Ты, это будет проблематично. Все, контролем. Я вижу. Ч, нормально всё. Вот так вот и вс. О, найс. Nice. <к> <opening> Прямо четко залетел. Нет, нет. Синяя метка. А, это смысл ушения самолета что ли? Доброе видка. Только сейчас понял. Так он вроде не тут разбился, а чуть тут. Хрен его знает. С самого ракурса было плохо видно. Мне кажется, он пролетел куда-то в стену резать. Ну да, кстати. Ну ладно, давай на синюю метку сейчас. А я где он вообще разбил. Найс. Я заехал в нее. Долгой фатин! Да ладно! Че поедем? Да они здесь? Не будем к ним ехать. А где они? а да вот, они найдите близнецов. близнецов. Давай пока здесь. А, это, это их фино. Это, это их самолет был. Поехали на синюю. Едь на синюю, волос, с... едь на мою, ты на мою мой маркер. Подожди, с Капец, я, я вообще не думал, что мы их еще увидим, этих двух дебилов. Найс, а, ай, эти дебилы, которые. А, это дебилы, которые нас считали за обезьяну. Mm -hmm. Это какие-то особенные крушители? Ой, меня походу заметили. А что у них особня? Они с броней. Ну как бы все с броней. Что, они де... что он делает? <связывающие> что он делает? Он шлем одел. А нет, он просто кидается меня землей. Владос, помоги, слышишь? Подожди, я тут чекаю. Я его в одиночку не, не вольну Он говорит херней на спине, слышишь? Мы я такого раньше не видел. То есть это не обычный кружок какой что там делаешь? Я флажочек подумаю. Что ты такой? А, ты на экране флажочек полиб. Просто у меня патронов нету квинтовки вообще. Ву, ничего себе. Ты вещь какой он? Ты видишь какой он? Что за хаук нафиг, что за хаук? Да, вот именно. Так, а ну-ка брось. Ч, вс? Ч, ч, блядь? Об этом он, об. Два выстрела нахер да и вс. А у меня патрон закончился. Как бы второго будем убивать? Аааа! У меня винтовка есть. Ох ты Тихо. Снимай, а х... Х... Иду на помощь. Иду на помощь. <соспит> а лошара, лошара. <соспит> э, э? э, ну, что, что? Что? Помощь пошла. Эй, ты куда пошел? Эй, я сюда иди. Все. Чего мне там есть? Что они такие язычные? У них вообще ничего. Ни денег, ни патронов. Бомжи. Оу, флаганолный честь. Что это в нем застрятое что-то, видишь? Какой-то якорь, что-то. Ну да, мне тоже интересно, что у них вот это на спине. Эйди а что ты, наверное. Ладно, идем отсюда. <говорит> а, и, мы людей <говорит> еще, да? Охерен узнать, короче, что это. Или мы уже нашли. <говорит> нет, нет, не мы еще не мы еще не Мы, мы же хотели, мы же думали, что в армейских что-нибудь будет. А тут ничего нет. Няком <говорит> да же, да, по иди, идее... да. Нашел да, а что? Блин, а вот здесь они должны быть по идее, но а их нет. Да нет, не обязательно здесь, они будут в округе. Как, помнишь, на запросе Я нашел их. Что-нибудь повесили? Они внизу! Вон, чекай внизу, вон они. Где? Вот это ты гонишь? Да, да, саподо. Есть идея. слушай. Нет, я мертвый. Я слева спустился в этой херни. Ос, ну ты понял. Оп! Куда ты гонишь? А ч, тут нету этой рядом? Ладно, сейчас пойдем туда. Привет, придурки. Идиоты. But we found a plane instead. Almost in good condition. Had to make a few adjustments to it. And the gasket broke. All the oil leaked out. The engine seized up. We had to jump out. But Mr. Dahl, our boss. Whoosh. He flew all the way to the way <laughs> to find the crane. But you two actually care about someone else. Oh, you wound us, Mr. Crane. <laughs> also, Mr. Dahl is a billionaire. He'll make yeah. it. <laughs> All right. How am I supposed to find him? Simple. Найстройковка. Nice uh, you know, in case he tried to screw us over. Anyone, you know. Take that tracking device. The will be faster the closer oh, are to the transmitter. transmitter. And when you get back, we'll this so oh, a lot of Ты понял? Ты today. понял? Нет, расскажем. Военное оборудование. Ящики будем искать проще. О, oh, ну. Nice. You can do it. Вперед, Клинк, вперед. Е-е-е. Тут заправка неделя. Ни хе-е-е. И где его искать, собственно? Mm? Походу я тут вообще не так А, нет. О, oh, ты что-то нашел. Сейчас ты же голоса. Сейчас подожди, я удам. Я вижу. Где там нашел. Прижу, вот тут. Где ты голос нашел? В последнем проходе. А, ну, да, как обычно. Как обычно. Да. Давай, что тут интересного? Блять, *e... страшно, слышишь. У а а ⁇ пта! Угорлось! А как они нас не увидели, как бы? Я не стал. They...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 Но ты бы мне не привезли, для кого, сука? А, все ясно, все? ясно, понятно А они что, эти да, самые? Да, сто пудово Да художество? Художество. Да вырубит ее нахуй, отвези в На плечо ей понёс Ну, я тебя чё, а ту нахер выбросил эту В воду вы только проходить что то произойдет, их там убьют, сопрут, украдут и Да? Так что его надо... Слышь, знакомый тоннель! Да кажется, они все что... на одно лицо. Не, просто в оригинале такой то же вход был. Слышишь? Ну они и так же делают. Где мы первые? Блядь. Где мы просто убегали нахер от этих дебилов? Просто. А тут дверь, кстати, вот. открыта была. Иди да, нахер без... с пойдем отсюда. Сука. <съя> <съя> <съя> <съя> да, нас все на квест. Ну по-любому, да. Ой, там, кстати, груз. Там да ну, нахер, груз. Поехали уже. Э, что дальше у нас? Да иди сюда. Слышишь? Иди сюда. А что там, что там? Квест, блять. Подожди, я кейс нашел. Что? ты ушел. То мы же пошли уже Я здесь. Сейчас меня сажут, п***ю, А, убить этот, что ли? Блин, что там безопасно, что, еб***ь, что ли? Как в пенеле может быть безопасно? Это нужно бляжды убивать, еб***ь. Да, вон, я уже вижу гнездо. Так, а ты везде все чехнул? Ну, не вижу. А, нет, это не прыгуны, это обычные зомби. Не, у меня дробовик есть, так что, на Не-не, пока не надо дробовика никакого. Надо, надо, Федя, надо. Э, прошел. Маскировочка. Кстати, да, давай погнали. А, по да. Давай поставил секунду, расхерчим обычно. Блять, ты ч гонишь? Кто меня ранил? Что ну, ну да, да. нахер, у нас так лутами, как говна, Давай тогда машины хотя бы лутанем. Вот. Это не да, машина, а это обычный. Это не машина, это было обычный. Машины, может, лутанем, да, грубо. а Весь слушай, будет. эти открыты. Кто? Эти открыты, может вниз что есть? Нет, они не открыты, найс. Nice. Ну, бензин можно хотя бы забрать. А пусто, nice. найс. Так, идем дальше. Блядь, да. Пока. Ладно, так, гасклевочку, искрё... настрелочку обновить. Оскрёвочку обновить. А, что она уже сошла? Ну, ну а всякий случай попушу. Дальше держался. Кто знает, через сколько лучше. Мазон, да, музон, уже музон, да. музон. Да, музон, тут еще как мы зашли в тоннель был. Да не, не мой дробовик, блять. Так, тут обычные зомби, все нормально. Ну и ходит на меня, смотришь на умно. Здоров. Здорово. Да оу! Найс, у тебя здоровье. О, машинники, давай, я открою. Найс. Давай я открою. О, а вот и ребятки с этими с. Ой, ему зон, запел. Да не, ничего не Запел, запел, запел. Бля, один не... первый уровень, ну ладно. Так, ну давай, давай. Давай, давай, ник, доставай теперь. Давай, да, давай, давай, давай, братишка. Дай, давай, чё, И маскировка сошла тут же. Давай, я туда обычных убиваю, а ты... Давай, давай а что тут за кейс оранжевый? Бля, тут говна, пи**ец. А тут нету страшных таких, прям страшных? Да они должны быть. Где они он есть? Да они где он? Где он исчез? Он вон. Где он? Он в машине, где стрелял! Найс. Nice. Да в голову ты целься, ёб**о. Ага. Сейчас ты за нами погоня. Ну, по-любому. Ой, маскировочка спала. Ой, здесь этот... Ооооо, моя маскировка! Кто здесь я говорил? Ну давайте яйца. А, ну а все что ли? Че? А, он еще вон, один. Вон еще один, да. Иди сюда, пацк. Экскс. Я тут, блядь. Все? Да, мы зачистили. Тут кейсы какие-то странные, вот эти. Типа они армейские, но не армейские, что? А что тут? Тут ничего? Тут выход, наверное, в другой этот. Ну ладно, пойдем. А куда они пойдут, собственно? Тут как бы прохода никуда нету, алло. Да, они прокопаются куда а они? может тут двери вот... смотри, тут двери вот есть? Нет? Нет. Мы... А сейчас с ними пойдем. Мы главное дело свое сделаем Давай. А слышишь а, тут зомби Да. Это... И это они, да? Это кусака или это прыгун? Что-то непонятно. А, я... И... Запись. О, вс, найс! Ой, сука! И ты её лутонул, да? <laughs> дура! Ты дура! <laughs> ты, ты дура! дура. И что нам нужно сделать? Залезть к ней? Как? Мы к ней залезем? К ней yeah. не залезть! She... F. <laughs> <laughs> Телепортировались нахер! Она не была в этой гребанной это не как?! Там, у вот эта дверь! Будьте внимательны. Я куриной я пойду я уже пыхну чуть-чуть, и пойду спать. Ну, мы хоть там по рации трой позвоним, я не знаю. Наверное, да. Погнали отсюда нахер. Такая-то АКС нам засчитывать Мне не будут. А, ну, мы выйдем и засчитаем Выйдем и из... Да, вс ⁇ Что за Что? Я подошел, она села. Скажите Джасиру, что это уехало. Друг, ч как? Иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди. Эх, я ещ нахер пи***. Поехали, да, так. Становись рядом. Ну, в смысле, машины садись, рядом, становись. А, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Так, а где тут рядом? Шоп ровненько стать. А, вот, вот тут. Ну пожидай, а нахера будет нести лучше тут слева. Вот, давай, давай слева, я слева иди, иди, иди. Во, во-во. Становись, не знаю, А, вот, сейчас, все, подожди. Вот, вот все, давай. Да, да. ага. Так, А тут а, мы ж не вкачали, блин. Кого-нибудь, Да, да, да, давай. давай, раз, два, три. Топит шапион. Да, да, что да, испытание на скорость да, устраивать. да, тихо да, да, да, да, да, да, да, да, да, ну а что Ой, а я сказал, мостики. Зомбики, мостики, Ух ты, блядь, не Ч ты? О, вот этот пи сюда. Бля, я резал, сука. Сюда иди! Да не Да-да-да! О, бля, хуй суп нахер, поехали! о бля, мост! Мост! А, найс! Я Ох, фига я полетел нахер. Ну давай, давай. Догоняй. Что у меня колесо ведет? <пит> <пит> <пит> я... не... да, догоняй, евний. Да, ну нахер. Не, меня догоняй. Пошли-то прикольно ехать. -ру -ру -ру -ру -ту -ту -ту -ту. Так, а тут уже... <пит> она. <Опа> <пит> <пит> а, ну приехали волк разве это не очевидно здесь типа у них домик как они перемещаются вообще так я не знаю вообще у них как будто Что, тут... у них постоянно машинка с этими тут опять этот кейс иди сюда Иду. снова такой же типа почему она у вас ничего не пикает у них постоянно вот эта машинка есть видишь Которая в которой какие-то детали находятся Подожди, машина, почему, потому что я разъл в говнину, колю. А ну-ка, давай-ка. Ля тут глушак есть какой-то, грабли, моторы. Это что, это? Ретранслятор, как они там называются. эскейп Это тележка для побега. Ну-ка, подожди, я хочу еще. Давай, давай. Новое место отлично на карте. Совет. Они тут для О, бь, нихера! О, тут. Ещё этот, дозимитр, блядь. Ну открывай. Ч там? Открыл? А чё? С той стороны что-нибудь? Пс** Где ты, блядь, я тебя полечить пытаюсь? А вот он где. Хотим. Поздравляю, ты справился. Да не нахер. Тайный проект, что? We're just trying to Что за проект? Вы... Смотри, видишь там на, на этом? Сзади на чертеже треугольник. Да-да-да. <laughs> <laughs> мы закончим. Ну, понятно. Ну, как обычно. Изоля... У нас все есть сейчас, мы тебе дание. На лобкой доску. Ч... Я же сказал это типа дозиметр, блин. Радиация, что блять? Что блять? Куда мы нахер полезем? Пиздец. Куда мы, мы можем... нахер пол полезем? Что им нужно? Тут, кстати, еще... А вот он дозиметр. По идее, он дозиметр называется. Ты его подобрал? Мэс. Nice. Да, давай осматривай его, бля, что за херня? А мы как бы, yeah, уже, yeah, yeah. Мы как бы все уже собрали. Эй, hey, блядь. Сюда, пааа. Здрасте. Чё, это вы набрали 500 штук, бля. Что? Ты ближе. Что? толпу 200 мы сейчас просто отъедем на 100 метров. Эй, такие, эй, Крейн, приезжай. отвечаю <свят> Так, а куда <свят> можно съездить тогда, по чтобы недалеко а Дайте что? Мы, а у нас тут все уже за это залутанное. В принципе. Ну, в, это, в этом месте да. Тут, конечно, есть гнездо пригунов, можно к нему съездить. Ну, <свят> <свят> жопа, это не интересно можно поехать на гонках покататься вон что сделать? ну на вот этих ралли гонках покататься в смысле а почему тело волка на... А это отметил вот этот чувачок ну поехали на ралли все на недалеко Идиот, идет нехер сука идиоты почему? ну если сильно разогнаться там не знаю чекай чекай чекай чекай чекай че че че че че а что написано? я не вижу издатель golden hammer used goods Гой чисто просто посоревнуемся Я ж тебе говорю давай покатаемся Ну это у этого наверное, будет гонки Как его там называют? Билала Это был взрывающийся, да? да? Да, целых два а ты так, это, старт. Я а... смотрел где старт Похеру, давай просто хера тут, тут, тут блядь, жестко тут Походу нам придется сначала а... убить этих пи***сов Нет, ты чё, в этом же есть прикол, не надо Ты думаешь? Давай-давай, поехали. Давай вот тут на горочке станем Блять, а вот этих пи***сов надо убить на да, шустрей поехали, а то. Мы тут задерживаемся, походу. Давай, блядь. Ты где? Отбиваюсь, где дебилов. Аналогично. Чем? Поехали а вон сзади еще один. Блядь, да, слышишь, когда крик есть, значит сейчас пиху. Блядь Ты что, живой, сука? Ахер. Сейчас я подъеду к горду. Не, нам, походу нужно съездить на.. На миссию На какую? М чтобы мы заняты были Ну давай все, вами направляемся, ну, сейчас насчёт... я встану ровно Ну давай становись Как-то так, ровно? Ну нормально так, сойдете Давай, раз, Ой, блядь. два, давай поехали, раз, два, три Найс блядь. Блядь. Ну поехали похер с ним А, блядь, там был взрывающий сзади Нихера, тут трасса жесткая О, Топливо! Nice. Нитро, нитро, нитро. Ну поехали, чё? Зона карантина, да что пустят туда? Наверное, да. Б ⁇ Гонщики, Б ⁇ х. Б ⁇ тут Б ⁇ х. Б ⁇ О, тут х. Ой, фига, Б ⁇ жестко, Б ⁇ нет, а нет, это просто эти кочки, это кочки. Блядь. Блядь. Не, тут не хватает какого-нибудь музона. Я жду. а- вот вот Найт. Бля, все, короче. Да, радио реально не хватает. Музончик какого-нибудь. Давай, да? давай, давай, давай, давай, давай, давай. Бля, тут не хватает, вообще жестко, в нужный момент. А ты его не тратишь, и все. Да-да-да-да-да. А, пикса, пикса, Сука, ты умный, блядь. А тут водичка, блин. Вот это ш вообще без прикол. Да-да-да. Ну, поехали сразу домой туда. Ну найс, короче, покатались. Это жестко, конечно, да, жестко. Что Пошли тогда уже до груза сгоняем. Что он тут делает, блядь? Ты что это за. Что? что? Они хотят проделать этот! Еаааа! СТАЯ! НЕЯТИ! Они хотят проломать этот, видишь? Тут просто бетонная стена, вот что? Они начал тут бетонную стену проломают и все. Я бонус это. Я чувствую, мы, мы о них ещ услышим. Поехали за дропом, пока его не отобрали. Поехали, поехали! Это же жестко. Но они же безумные ученые, Они Они, да, да, это да Ну или да, Бля! Найс! Да, да. а, nice. Успели съездить Ну куда а. тебе, Ну шо? Они рэди поперли? Рокет на поезд! Турбой поезд! Рокет автомобиль. Три! And you will be да ты что? You're, you're going to use a train as a battering ram. With you inside, really? On, зачем <laughs> И oh, Они сейчас нашу волшебную что не не Да, я знаю, что я не что Ага. Что ж там что будет, мне жаль, интересно. Ну что именно? И что они что? я. Да, глянь. Ну! Охренеть! Ну ч? Они проскочили. Они вот сейчас проскочили, на с э, этим. Толга! Эй! Okay? Hey! No. <laughs> да не, вы ч, гоните, они проскочили? Стоп проскочили, просто там не ловят. Да. Тут, да две тут, тут две метки теперь. Почему две? Теперь да. А вот а, здесь, э, есть, давай, это. Ну, а ну Солян, ну просто смотрит на него такой, э, э, ч а. тут, ну и ничего. Ты понимаешь, мы вот это теперь можем открыть? Ох, да, кстати, и там, Часал, и там тоже. Взломщике кем-то. я держишь? Ты, ты сказал. Все, что это? Зомби Гре? Даже не переведено. Что же, что для этого нужно, ну ка? Это чертеж разработчика. Это золотая какая-нибудь, нет? Не, синяя. Чертеж разработчика? Да. Какая-то граната. Где там была еще одна загадочная коробка, слышишь? Uh, на мосту где-то было. А где имя? Блин, нам бы поспать, слышишь. Шоколадки, ничего себе. Где ты там шоколадки нашел? Ah, easy. I am. Perpe, perpe, perpe, perpe. Ah, perpe. Un chocac, perpe. Yes, yes, yes. I found some of Eski's things near a tunnel. Looks like a smuggling route. I'm pretty sure it leads all the way to Haran. She's going to Haran? Well, she... could she be safe in the city? You've been there, tell me. I won't lie, Jazir. It's a dangerous place, but... I'll reach out to my friends there. They'll help her. I. Спасибо, Кайо. Я думаю, бомба поет. Так, ч нам у нас осталось? Безликий. Иди сюда, педрило. Ну ляго. А, стой, стой, надо, надо сюда сгонять. Пошли поспим. Потом сгоняем. Потом безликом поговорим. Сейчас сгоняем на точку. Ой, ой, ой, ой. Совал... А, знаешь, он спарит, блин. Он <свист> На какую точку? <свист> <свист> <свист> Алло, я быстрее ты, я к, ты без, без, без, без, без бегучего, на машине. <свист> так, на какую точку я не понял? На синенькую. Кто там у нас? Жаба что? А кто ему нацепил? Найс. Просто биллионер. Миллиардер? А, серьезно? Шо ему в жалобу? Угу. Носков не хватает, а так было бы норм. Шутки про носки. Самые ей любимые. А это шутки. Ага, а когда там -то мы только первый раз зашли? Да, появились. По этим воротам, да. Ну, так, что Всё, нам теперь поехали. А, слушай, у нас тут квест есть. Вот, мы ждем к Педриле этому. Где ты есть, братан? Что тут делаешь? что, тут делаете? Что вы делаете у моего холодильника? Да, ты шо? Наша <вас> ладно. Ага. Let's call it an ага. бороться нергатаблинка какой. У тебя есть лекарство? У тебя есть лекарство? У тебя есть лекарство? У тебя есть лекарство? У тебя есть лекарство? У тебя есть У тебя есть лекарство? У тебя есть лекарство? Мы на правой руке. Yes, такой прям половин рукой. Uh -huh. Сейчас покажем. Yes. полоска какая-то. Ага. И недавно мы supposed to check a certain cave. You're seeing the mist. Cannot be a coincidence. It must have been spillage. Seems that someone found the elixir and ran away with it. с ним. Хорошо. Да, да. Я еще представляю, я в с такой секьюрити рядом. Ну, типа такой этот, да. О, так, ну, что да. у нас еще есть? Слышишь, по ЖД едем. Найс. Nice. Нам бруто поехать по ЖД. Ого. Турбо. Ну, метро, давай. Ладно. Здрасте. Ворвался. Я, блин, почти уровень вкачал, ему ла ла ла ла Дергается. <смех> ну, ладно, идем. Ого, -о -о, дым! Оба-на, пацаки. Какие-то другие, смотри. Да, и очень-очень а сильные. А здесь, здесь же, по идее, этот есть, да? Радиация или это не здесь? Слушай, они очень странные. Это же военные. Помнишь, они говорили Они нас править должны, да? Да. Так, и чё, где мы идем? О, он нас схолбасит уже, да? Да. Ну лучше давай перебьём его. Вот. Да. Звук от дробовика вообще жёсткий. Тихо, опять бежит, ух ты ёпта. Так, ты, да? Кто-то? Бортан, полегче. Так, счекаем всё по-шустрому, потому что нам... Ого! Опять расщели у то Веревка тут какая-то есть. Кто-то пытался спуститься. Или залезть. Или иду, иду, А, слушай, иду. Тут, тут еще дым. И вода. Я его убил, он меня отбросил, ты видел? Да, видал, -да, да. Пошли дальше. Автомат. Гранаты. Матерь! Да? Я тоже подумал, Машина? Да вас... нет, это машина с угонщиками. Как же они пролетели, судое Здесь должны быть грамоты. Оружие. Грамот. Оружие. Где оружие? Слушай, вообще. Там лежало. Ой-ой-ой, колбасит. колбасит. А залез, можно тачку залезть. Можно залезть тачку, Настя. Эх. Пошли, пока нас не, не А Ты че почему? Даааа, нас стать заколбать. Я, я знаю, я просто. ПРПш. ПРП. <рпэш> Окей, ПРП. <по -рпэш>. Тут <рпэш> еще тачка, чувак. ПРП, ПРП. Тут вагончик целый. Ч? Они ту ч? Это армейский конвой. С патроны для, др... для а, какого-то граната. Тихо, тихо, тихо, жнец. Еще один. Один из трех. Второй. И где это еще должен быть оружие. Гранаты, Нашел? патроны. Да, я видел. Нашел, нет? нашел сос! Сос! Тут тут. А не сюда живой, значит. Нет, это сигнал. Ого! Тихо, радиация, походу, тут. Нет, А что за вода тут? Его открыть можно. Давай, открывай, я чекаю. Фига тут целая станция нафиг. Четко. Груз цел? Это матерь забрала, отвечаю. Так, так, так. Что такое? Все? Мы прочекали туда, надо найти последнего чела. Пойдем последнего чела найдем. Третьего, третьего, алло. Ты сказал один из трех? Ничего себе тут вообще. Мясо. Где еще один? Тут завал, какие завал. Завалило как будто. Нашел? Нет? И где нам его искать? Сейчас. Скажу. Ты смотрел, нет? Ч там читали? Найс, nice, просто по говорили? продолжайте помогать детям солнцем. Что, блин? Каким образом? Собрание. Ну, типа задание. А где еще третий? Ты сказал, один с трех, да? Вот, надо искать. Короче, поехали. Стоп удоб по О нем инфа появится, когда мы по походим немножко. Найс, oh, nice. что? Вот сюда. Мы стучимся. Хелло позвоните. Нельзя позвонить. Ну давай тогда так осмотримся. А шо справа, судука? Найдите ну, в фотосадим. Здесь. Закрыто. Я вижу Это же крас... Это ж красная дверь, она сзади. Открылась. Внутри открывается. Нам походу, вниз надо. Не-не, вот -не, Стоп. Да, вот. А, тут закрыто. Надо вниз, значит. Да. Тут она. Тут, в принципе, есть цапка. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сейчас. Ч там, ну? Что за Лара Крофт? Что? Воу? Где мой дробовик? Тут никого не будет. Блин, это же собляк матери, как тут может вообще что-то забыть. Ну знаешь, какая она страшная, -мо. Ну, кроме. Да, кроме матери здесь никого не может быть. Найс. Nice. <laughs> Лестница? А, не, не слышу. Фига мы реально Лара Крофт. Давай, ты открываешься, что, стреляю. <laughs> как тот раз было, помнишь? <laughs> <laughs> да, да, да. Ух ты, -мо. Дверь, кстати. А, красная, найс. Nice. Которая открывается оттуда. Видишь? Ну идем, идем. А вон там нужно сломать тут эти диски, гля. Что на них написано, интересно. Тихо, баллон, не сломай. Ничего себе. Тут кто-то за Ого. Что тут? Радио. Маска. Карточки какие-то. Фоточки, гля, тут. Матерь ехать, ты видал, смотри. Деревья. Деревья. Еда. Шо это было? Ты слышал? Ты я скрин сделал. О, это солнце, эти записки. Нет, длинненько, что шо длинненько? А! Ну пойму. Что длинненько? А, вот, блин, это херно. Я сначала не понял. Тут, кстати, рисунки какие-то, ну... Интересно. База разбитая. Значит, кто-то был. Саман. Телевизор лишь Все, идем, отсюда. Ты где? Кстати, ты уже наверх зашел. А что тут? О, записка. История детей. На столе. Похвала. Похвала. Пахлава, пахлава, пахлава, пахлава. Где мы дальше? Что тут? Записка. Домик. Записка. Роль... Что роль матери? Я не показал. Записка нет. Дверь, подожди, там. О, тихо тут, дымок. Еще записка чем? Где? Роль матери 2. Роль матери понял. А где ты их ходишь, блин? Где? Вот, вот. Я просто кушечку кукаю. Кушечку кукаю. Я тоже кушечку кукаю. Стоп, там же это еще было. Стой. Маска, маска, маска. Лара Крофт, какая-то, а не Дейн Лайт. Че тут еще? Тачку ну, можно будет ну, вы... тут множество... походу... А, тут множество закрытых дверей Сверхзона будет Сверхзона будет дверь, просто... тут, походу, Записки, записки, наделал, записки Маска Где? Да Записка Потолок еще Вот маска. еще маска Ничего себе так, дверь. Толчок Пузилет? Безделетно. Ч? ванне фотографии повесить. Ну котики это да, понятно. Nice. Котики в ванне? <laughs> так, две, две, две, осталось, да, это... О, опа, еще. Ч ты пугаешь, братан? на Мы с канаряками тут беляло. Делайте уверенно, что ты в порядке. Я в не в порядке. Ты можешь сказать ей, что книги. на не помощи? Мои дни работы А, на пустой. Я for me. That's it. Have a drink I can go out and get whatever you need. I don't know what you're researching, but the mother really wants it finished. Hmm. You'll bring me anything I need, you say. Yeah, sure, just make a list. It would certainly help if my electricity <inaudible> restored. If I'm going to do this, I'll be looking at some very long nights. Well, я могу Тут что-то намного страшнее, чем. Настолько ну, где-то есть время. Я запутался. Пускайся хорошо. А, да. Он застрелился. Он умер от рака. Нет, он.. Задержал сюда. Нет, что, ты сделал? Красный... Он, Он типа себя, а этого сделал. Так, а ну How? To find this что если эту И Атила интерпретал это Книга, вот на Да нет, книга у Да, тут тоже книга есть. Взял маску. Да. Почему почему Кайл вообще не обратил внимания на рацию? Как, э, а смысл ну, а, как бы его ну, кто-то вызывал по рации, понимаешь? Ну, хозе, может что ближе. Я Так, где тут я комната блин? Хозе, блин. Так, блин, за, где за? я сука этот захожу. дом этот. Да, да, да. Да, подожди Пошел Я книгу. хочу Я захожу. Я захожу. Я захожу. Я захожу. А, да пош... Поехали опять к Джессиру, да, да. Че. Маску и тут отнести, да. И там закончу. Да. Да, ешь, не где ты? Так, это не оно. Э! Я же все да, показываю, да, где, ты а? лезь, Блин, блин, Ну ты гонишь блин, блин, блин, блин, не используй кошку, просто прыгай, по. Да, я же тебе говорю, он отпрыгивает, помнишь, как ты бомбил? Да. Вот, я об этом. Да, я просто хочу слезть на уровень ниже. Хоть Все, неужели? Найс, просто найс, Владос, иди сюда быстро. Да что, я не пойму, а как просто ты? Просто иди сюда. Бля, окно? Я -то вообще -то... ну ты ладос, конечно. Ну вот, я на самом последнем уровне. Владос, алё! Что? Иди сюда, блядь. Таня, ты да только что найти. был. Он, типа окно открывается, ты гонишь? Я твои ноги, блядь, видел, в окно открытое. Брат, брат, брат, ниже, что ли? Да блядь, ты я нога с на... пролез! Что? Я не пойму. А, вот, справа. Ты сказал, он сам вверху, алло. Брат, брат, Самый верх вверху, ничего? Вот у меня самый верх. Ты Ай. просто, ты просто сейчас охерешь, что ты сейчас увидишь. А вход был? Смотри сюда, иди сюда. А сейчас подожди сюда. Нажимай ну. F. Стой, что это такое? Ну ч, поехали! Давай, три, два. Блять, ну ты быстро. Один. А, царян. Ой, а кто это такой? Здорово, братишка. Кан? Could... Кто это? Кан? Это я. Это я. Кто, you? Rises, сколько. Кто это такой? Oh. Я забыл уже. что Кто говорит? There you are. Okay, listen. Что он? Сейчас такой, я Порос... забыл уже, реально. Не знаю. Сейчас, наверное, нужно будет нажимать какое-то определенное, какие-то определенные клавиши. Наверное. Так. Нам, походу, нужно быстро спуститься. <свистит> ух ты, ух б... а ты, нечера. Ты что, гранатомет что ли? Ни так, ну славьте, Алло. А, так, так, так, так, так, так, так. Кошка, ёп, я... кошка! Да какая кошка, ее как бы нету по канону. Ну <связь> <связь> да, да, да. Пизда, чувак. б твою мать. Прыгай, контрол, контрол! Ч тут происходит? У меня беззвучно упала башня, найс. Так, что нам делать Он ведь тебе понравился, Ёпчел... да? Так, походу у всех убивать. Или... А где все? Где мой дробовик? Где мои пушки, Ой, блять? Возьмите капсулы. Где капсулы? нахер капсулы? у nice, я, я сразу же умер. А какие капсулы? Где капсулы? О чем ты говоришь? Возьмите капсулу, убейте бандитов. У меня интерфейса нету, я умер. И ничего не. Лол, я даже выйти да, в меню нет. не могу. Найс! Nice! Просто нахуй найс! Nice! У меня боислая игра. Жестко. Просто нахуй, прекрасно. Что за капсулы? Ну давай, человек убьем бандитом. А не за желтенький. Обождите Просто вы е что говноеды, такое, такое? вы собрали просто херительную игру, вы могли, блин, отладить ее, чтобы не было вот такой вот херни. Ну да, кстати. Найс, у меня нет ни терпения, я не могу даже возродиться, блин. Мне придется ее запускать. Ну, какой-то, этот, чел с Раисом связан. Да, ну, просто, что там было? По сюжету? Что блядь? Я уже вижу, кто это. А, Найс. Кто это? Это чувак, помнишь? Это, короче, чувак, который, которого мы первым встретили на ферме Хасана, который там торговал, и его, как бы, выгнали, потому что никто его не любил и которого мы потом встретили на церемонии у матери где он молился громче всех алло вот это он. С твой среди чужих Я чужой среди своих все ты зашел мне, мне сначала бандитов перебить надо самых шестеро семеро успехи я надеюсь что это был последний Там да это был последний слава яйца блять. сука Всё? как у меня горит давай так дети капсулы искать то да вот прям возле двери ну вот слева влево идешь короче прям ага вижу на счет 3 так, я взял капсулы, что нужно делать так? Все взял? Так, да, все ты взял. Все, едем дальше. Гори перерыв с полки. Не ехать спасать. О нет. Это Крэйн, как слышно. У меня еще машина. Но у меня бензина нету. У меня <С я> <С я> тоже бензина нету, <С 'я> это было скриптованная херня. Окажитесь у входа в плотину раньше бандитов, что, серьезно? Это где? 6 минут! Да на, едь на маркеры ни хера себе. А, плотина! О, они по пути стоят, нифига! Ну конечно. пт, мать, ракета нахер! Косты и ублюдки, Тут бы, кстати, было бы четко вдвоем. Да, ну конечно. Только стрелять нельзя вроде, да, с этого? Да, может, можно, можно. Это не какая-то. Да не, пункт. нельзя, мы же Тогда пойдем с тобой ехали. Я не мог доставать оружие. О, у меня минус подвеска, найс. Не сложная подвеска, минус подвеска. <рапрошу> а, ну хотя много. она, а, это она зомби, долго это не, зомби, она долго не ломалась. Я думал, это бандитов рейса столько это зомби. Да. Горящий бегун? Найс. Горящий что, бля? Ну, он в огне. А, у меня тут, а, это, да, у меня тоже тут горящий бегун. не махера себе. Чё? Помнишь там, где этот, с этим, Вагон с бочками. Там, короче, вообще же есть. Тот, который ракетой выстрелили, Да, да, да. Да, мало нам еще люди рейсы, так еще и зомби, сука, просто охренели. А Потому что это люди рейсы стреляют, вот зомби угу, угу. Ну, одно да не отвлекаются. Ну одна то не поменялась. Мы едем по ЖД. Не палимся. А причем латина, я так и не понял. То есть как бы. Э -э ну ты что забыл? Да, минус трубина. Четко, брат, пацаны. Жицы шроди там у матери в храме, нет? Ну хз, сейчас посмотрим. Мы ж мало, много чего не знаем. Мы еще после похождения Вики почитаем, оказывается, что мы вообще ни хера не знаем. Да, да, да, да. да. Ну, концовка, говорят, еще жесткая. Ну, сейчас мы это узнаем. То есть а тут даже не одна концовка будет, в чем? В смысле? Я перевернулся? А, ну, тут Seriously. на выбор, короче, типа будет, понял? Две. А, хера с... На место блин, выгоните. Давай ты выберешь одну, я а другую. А, так мы же все равно соединимся потом. По идее. Не, просто посмотрим, узнать, что и там, и там. А, ну, может. ну там, ну посмотрим. Так, у меня уже дождь идет. О, я да, у может. меня тоже дождь пошел. Блядь, маскальный. Я приехал, очень приехал. О, я почти приехал. Блин, у меня место убило, а я еле еду. Оставись, почини, в чем проблема? Времени еще пауза Да, три минуты ё. Ну три минуты еще пауза Да я уже приехал да. Кстати, Найст, nice, вот для чего там трамплин сделали Где, входа в плотину? Да, там убрали этот, перегородку И, то есть, чтобы быстро прилететь просто на макс И тут по, по РП нужно лезть, да вы гоните! Твою мать, вы издеваетесь? Блин, у меня этот говнюк есть. Где он? А, так это... Да, это я вижу. Это не говнюк. Так вы ч, гоните? Блин, э, я не хочу по РПС. Э, я хочу по нормальному... А, не, можно, фух. Так, а куда нужно добраться? Блин, вот, в... ты Стоп, а у меня же да, оружие нету, а как я буду их убивать? Как их убивать? Почему тебя? Я Почему в... у тебя нет оружия? Я, я в зоне так а ты дальше лезь там? Фатин? Фатин? Что они жив... что настолько да, не спойлери! Я хочу сам ладно, узнать, ладно. где тут лезть по РП, Давай. или как это, что ты говоришь? Смотри на маркеры, иди на маркеры. Ну тут это херня, блин, а как тут забраться-то? Смотри внимательно. Нихера не вижу. А, чуть я далеко полез. А, там вниз. Там. Или куда, ловит? А, вот. А, ПРП лазит, пта. Ну ладно, пос... полезу по РП. А, а все, время не нужно. Осталось полторы минуты, ебаный в рот. Ползи, ползи, Там можно кошку использовать. Я уже понял. Давай. Так, а что у нас там? 900%. Да, по-моему, походу до самого конца будет 90%. Залез? Лезу еще. Мне еще Скажешь, как к, двери, как, как к двери подойдешь. Так, все время кончено. Подошел к двери. Давай пойдем. Так, тихо. слушаю Ватино, да. подожди. Да он скажет, что с А, нажми, я жду такой, нажмите пробел, чтобы продолжить Подожди, я yeah. слушаю еще долго и фатина Блин, я уже зашёл прям Я тоже А, знаешь Так, что тут у нас? Где мой дроба? Это с Так, Тут нельзя бежать Подожди, я, за... я, я только нажал пробел, чтобы продолжить Тут дверь можно... А, нет О, да Найдите, мать Ой тут страшный бизнес. Так, ага, вот она началось. Подожди, подожди, не спой, не... Бренд. я взял что why, why, why <сесс> the yes. the... Страшно сейчас быть, <сесс> Это вообще жестко сейчас страшно будет, да? Ты где уже, Слушаю, мать, иду по коридору. Бля-бля-бля. Эх, ты сука. Музон все громче и громче. Чё Я до сих пор слушаю, что она жена полковника. Я yes. husband came to get Как только я подошел к двери, кончилась ее речь. А я постоял, послушал. Водичка. ой ой, -ой колбасит. Числа. Бомба это. Кстати, yeah. какой сейчас на связан с бомбой? Не знаю, все нахер взорвется. А они хотели, может, всех зомби накрыть этой херней? Сейчас будем смотреть дальше скорее всего с этим будет связана концовка. Так, все, у меня какие-то духи пошли. Просто по сторонам. Ты до двери дошел? Не спойняли меня. У меня. Я... До какой двери? Там в конце двери давай, я подожду. Ну, я... матерь договорила тебе, что я... он дал мне спортсигар и сказал уходить. А, все, да я зашел в дверь тоже тогда. В... Ты в ангаре большом? Оо, пизд, началось. Сейчас пиздец, Тма. Ты уверен? Потому что я да. Это еще только начало. Смотри, что тут она говорить будет. Я слушаю. Духи волк. Что? Люди какие-то. Я еще только здесь, Тём. Я чуть-чуть дальше прошел Чуть-чуть буквально. Подожди. Всё, Лучше кстати, дослушай матери до конца, прежде чем идти дальше. Да я ж тебе об этом. Так, чё мы идём дальше? Аптечик, ты видишь что-то до хера? Одиннадцать. Ну она стоит, Лол, ты ее видел? Да-да-да. Ты слушай, слушай её. Мы нашли запертельщик. Вот. Число. Ты не иди к ней, да слушай. Вот. Она там недолго говорит, меня уже договорила. Странный крапсул. Это мог быть яд. Ага. Туда и ваша сейчас будет. А где они? Они что, ей должны? Да? А вот они. Видишь, они поочередно включаются, тем да, да. Это нам нужно будет на них прыгать. От кровь, возможно, это и была кровь. <связь> <связь> <связь> да, видишь, чем... что? Че, они а все... себе, блядь. Ты прошел? Ах, хуй я. я тебя чем? Сейчас пиздец будет исполняешь. Так, я зашел за угол, за угол бы. Ро, братиш. Есть что? Так, ты пошел к ней? Вы говорите. Было. Зомби. Понял, да? Видал, какая она страшная? Я же тебе говорил. Тут что-то кейсов, дихер. You... <свист> <свист> тише, тише, угонайся, тише, тише. <свист> <свист> Мы ж с ней как-то очень понял, сражаться будем. Да <свист> чего? Не сбоюсь. Ну, щас, <свист> сейчас капали, увидишь. Окей. Все. От кого я ждал этого разговора? Я не могу. Через подними Ага, видишь что, жертву принеся, ага, иди нахер. Типа хочешь, чтобы мы себе жертву принесли? А теперь ясно, почему зомби не атаковали тех, кто держал, потому что они превращались no, уже в зомби поступ. Да, да видишь? Опа, смотри, смотри. Чё? Нет, я говорю, видишь, видишь? Чё... Она говорит, нет никакого лекарства. Да, да, да, я, я уже дальше слушаю намного. А, окей. Предохранитель. <р preachers> Ах, поэтично. Ох, ни Я дошел Saiyori. до концовки. это а -а -а -а -а. вот тебе чем? Когда идешь, скажешь. Ага. Понял, в чем прикол? Взгляни. Что ты говоришь? Но эти-то пить нельзя, да какая разница послушай. А, вот чем прикол. Монстр. Нет, постой, слушай. Армия. Ага, в твой эксперимент. Предохранитель? Тот, который мы нашли на мосту. Вот он сейчас, предохранитель. Ты почему же думаешь, что эти цифры везде фигурировали? Так, а, видишь, вот выбор, видишь, что я сказал. Давай, Андрю, что ты будешь убирать? Я не помню какая там... Не-не-не, э, не то что помню, а от, что ты хочешь выбрать А что, взяли в решение... Отношении... Чёрт, хорошо... Жертвоприношение, типа, умереть и... Взорвать. Жертвопри... Да. Угу... А что ты... Я, Просто... я, я хочу знать, что ты выбрал. Ну, чисто это же игра, типа, да? Ну, нет, по идее, мы продолжим Блин. играть дальше. Что ты выбрал? Да я еще ничего не выбрал, я а. думаю, я не знаю. Просто, э. знаешь, как-то выбор с капсулами странный. В смысле, какой? Кур? На кушках это? Уже это отношение? Нет, с капсулами. А, меня твои бред не, не интересуют? Хм. Давай <с ты я одну выберешь, я другую. Ну, я не знаю, как это будет выглядеть. Я не знаю. Что? Как это дальше отразится? Вот в чем прикол. Не, ну одна из двух концовок, ну просто так как с ну, хз, а мы сможем потом... все! 20... Слышишь? Блин! Пошли, Ютуб, для чего придумали? На Ютубе посмотрим да, вторую кстати. концовку. Да. Знаешь, что бы не сделали? Что бы не сделали? Мы не сохранились. Тут как бы нет сохранения, алло. Но... Есть, можно было бы сохранить предыдущую эту. Ну ладно, до, до этой миссии можно было бы сохраниться, вот в чем прикол. Смы. И мы бы просто заново ту, ту же миссию сделали и выбрали другую бы концовку. Ой, да, хер с ним, вот ютубе чё. посмотрим. Ну чё, какую давай, жертвоприношение? Да, конечно, без вариантов. <laughs> ну конечно это тупо, ну ладно. А, я понял в чём прикол. Ты понял, oh, oh, что, в чём yes. прикол? Сейчас увидишь. Сейчас увидишь. Сейчас увидишь. Тут кейс лежит, да? я открою кейс. Эээ, ну блин. Что мы все умрём? Ага, смотри, видишь, как он неуверенно говорит. Значит, все-таки этот чувак был прав, самоубийство. Да. Я думаю, что это это не выглядит как смерти. Истина наших сортец. Это и стало доказательством. Так, так, так. Ну, что ты стало. Дверь открыть надо. А, ключ провести, да? Кленишь еще? А трени. А, у нее свой уж есть, окей. <пишут> а, тихо, тихо, блин. Да, не... Слушай, играть налагает. О, о, скрипт, скрипт. И хотя налагает. <пишут> ч, от открыть дверь? Да. Нет so уж. Вот и предохранял. А need ч a... он тут делает, Лул? Да, кстати. Вести эти цифры! Да, <пишут> походу. <пишут> <пишут> <пишут> <пишут> Здесь когда не написано, S. подожди. А S. получается S. две боеголовки есть. Да, получается. Активируйте боегов. Я, Активируй фонарик, я не могу не могу лучше ничего делать. Давай на счет. Раз, два, три. три. А, ну, блин, я думал, нужно будет. Вообще изи, Это... вообще изи! Ну <свят> интересно, слышишь? Ну <свят> же, я же записал, записал цифры, -мо. В смысле? Ты так думаешь? Сыска Сейчас нужно налжать эти сыски на клавиатуре, да? Да не не не Это джайнлайн это, такой это не было Чё-то не по РП то не появляется на этом А нет, теперь появилась. Ну чё? И задумался! Блять. да да да да Да-да-да-да Вообще так, это Страшно Запущена подготовка ядерных зарядов. 5, 4, 3, 2, 1 или 10, 9, 8, 7, 6 8. Да, здесь. Найс. Сука. Добро, добро вопрос. Ааа, фу, она смотрит, а вниз, да? Ч, вс что ли? Наверное. Мм, интересно. Да, это жестко.